добрый день дорогие друзья на связи Дорис стива мендоса и я записываю еще одно видео о нумерологии здоровья в этом видео я хочу вам рассказать об еще одной очень важной теме которая существует в нумерологии здоровья Это тема кармы здоровья да да да совершенно верно карма здоровья такая карма тоже есть и благодаря нумерологии здоровья мы имеем возможность э, рассчитать понять, осознать и проанализировать кармические предпосылки тех или иных заболеваний, которые у нас есть. Это действительно возможно. Что такое кармические предпосылки? Ну, это как наша история, да, это первопричина возникновения болезней, и они связаны с опытом предыдущих воплощений, с тем какой именно опыт был наработан, как душа прошлого воплощения прошла уроки, имели ли место какие-то блоки кармические узлы, связанные с телом, эмоциями и энергией человека или нет. И как правило, когда мы рассчитываем, да, вот эту кармическую карту здоровья, ее можно так назвать именно кармическую, то мы можем увидеть какие именно есть нерешенные а, уроки прошлого, а, какие именно могли быть а, сформированы а, кармические узлы болезней, а, которые могут проявиться в этом воплощении в виде а, вашей уязвимости, да, слабости в противостоянии например каким-либо заболеванием и это ценная информация почему потому что когда мы понимаем да, что вызвало образование кармических узлов болезней то мы понимаем что нужно сделать чтобы это исцелить если вы хотите узнать больше о том что такое карма здоровья что такое кармические узлы болезней как нумерология здоровья помогает с этим разобраться стать сильнее стать здоровее то я вас жду на своих открытых уроках, которые пройдут 21 и 23 сентября в 20.00 по Москве, и мы подробно разберем с вами тему нумерологии здоровья в целом. И, конечно же, очень важный блог будет о камне здоровья и о кармических узлах болезней, как с ними работать. Обязательно приходите, записывайтесь прямо под этим видео, чтобы не пропустить. Информация будет очень ценной, очень полезной для вас. Для нас, для всех, тема здоровья на сегодня является очень и очень актуальной. До встречи, друзья!